Представьте две машины. Они обе выводят сообщения, состоящие из символов алфавита A, B, C и D. Первая машина порождает каждый символ случайным образом. Каждый появляется в 25% случаев, в то время как вторая машина порождает символы с такими вероятностями. Какая из машин создает больше информации? Клод Шеннон умно переформулировал вопрос. Если вам нужно предсказать следующий символ для каждой машины, каково минимальное число вопросов с ответами да или нет, которое, по вашим ожиданиям, нужно будет задать? Взглянем на первую машину. Самый эффективный способ это ставить вопросы, которые разделяют возможные варианты пополам. Например, первый вопрос, который мы можем спросить, является ли символ одним из двух A или B. Тут существует 50 вероятность того, что символ будет A или B, и 50 вероятность того, что символ будет C или D. После получения ответа мы сможем отбросить половину вариантов, и останется два символа, каждый из которых равновероятен. Поэтому мы просто возьмем один из них и спросим, к примеру, это A. После этого второго вопроса мы однозначно найдем заданный символ. То есть можно сказать, что неопределенность первой машины равна двум вопросам на символ. Now, а что же насчет второй машины? Так же, как в первом случае, мы могли бы задать два вопроса для выяснения следующего символа. Однако на этот раз вероятности символов различаются, so поэтому мы можем задать different. другие Here вопросы. Here в этом a случае вероятность символа A 50%, и всех остальных вместе тоже 50%. Поэтому мы могли бы начать с вопроса это A. Если да, то мы закончили. Только один вопрос понадобился для этого варианта. Иначе у нас остаются два равновероятных варианта. D, а также B или C. Мы можем спросить, это D? Если да, то мы закончили, задав два вопроса. В противном случае нужно задать третий, чтобы узнать, какой из оставшихся символов выбран. Сколько же вопросов в среднем мы ожидаем задать для определения символа для второй машины? Это можно хорошо объяснить через аналогию. Допустим, нам нужно построить первую и вторую машину. Мы можем порождать символы сбрасыванием диска на колыш, который будет отскакивать от него в одном из двух равновероятных направлений. Основываясь на том, в какую сторону отскочил диск, мы сможем создавать символ. В случае первой машины нам нужно добавить второй уровень или второй отскок, что даст нам четыре равновероятных исхода, основанных на этих двух отскоках. В зависимости от того, куда упал диск, мы выводим буквы A, B, C или D. Перейдем ко второй машине. В этом случае первый отскок приведет либо к букве A, которая получается в 50% случаев, либо ко второму отскоку, который приводит к букве D в 25% случаев, или к третьему отскоку, приводящему к буквам B или C, по 12,5% случаев для каждого. Итак, потом мы просто берем путь, который проходится в среднем. Ожидаемое число отскоков равно вероятности символа A, умноженной на один отскок. Плюс вероятность символа B умноженная на три отскока. Плюс вероятность символа C умноженная на три отскока плюс вероятность символа D умноженная на два отскока В итоге получается 175 отскока. Теперь заметим связь между вопросами с ответами да или нет и настоящими отскоками. Ожидаемое число вопросов равно ожидаемому числу отскоков Таким образом первая машина требует два отскока для порождения каждого Символа. И в то же время угадывание неизвестного символа требует двух вопросов. Второй машине нужно 1,75 отскока, и нам нужно спросить в среднем 1,75 вопросов. Это значит, что если нам придется узнать сотню символов от обеих машин, то можно ожидать, что нужно будет задать 200 вопросов для первой машины и 175 вопросов для второй. Это означает, что вторая машина создает меньше информации, так как существует меньшая неопределенность, или неожиданность в ее выводе. Вот и все. Клод Шеннон назвал эту меру средней неопределенности энтропией. Он использовал букву H для ее обозначения. А единицу измерения энтропии Шеннон выбрал, основываясь на неопределенности исхода броска монеты. Bit. Он назвал ее бит, что эквивалентно настоящему отскоку. И мы можем прийти к тому же результату, используя нашу аналогию с отскоком. Энтропия или h равна сумме вероятности каждого символа, умноженных на количество отскоков. Как нам выразить число отскоков в более общем виде? Как было видно, число отскоков зависит от того, насколько далеко мы продвинулись вниз по дереву. Можно упростить это, сказав, что число отскоков равно логарифму по основанию 2 от числа исходов на этом уровне. А число исходов на уровне также основано на вероятности, где число исходов на уровне равно единице, деленной на вероятность этого исхода. Число отскоков на самом деле равно двоичному логаритму от единицы, деленной на вероятность символа, что дает нам окончательный вид нашего уравнения. Энтропия, или h, это сумма вероятностей каждого символа, умноженная на двоичный логаритм от единицы, деленной на вероятность этого символа. Шеннон писал немного по-другому, он просто обратил выражение под знаком логарифма, что приводит к добавлению знака минус. Хотя обе формулы дают одинаковый результат. В общем, подведем итоги. Энтропия максимальна, когда все исходы равновероятны. Каждый раз, когда мы отходим от равновероятных исходов, то есть привносим предсказуемость, энтропия снижается. Основная идея в том, что если энтропия источника информации падает, то это значит, можно задать меньше вопросов, чтобы угадать его вывод. Благодаря Шеннону, бит, который является единицей измерения энтропии, был приспособлен для количественной оценки информации или стал мерой неожиданности.